Хотите сделать рассылку людям, которым может быть интересен ваш продукт или услуга? Не знаете с чего начать? Это видео покажет вам, как найти потенциальных клиентов, которым можно разослать ваше предложение. Сначала определите, кто ваша целевая аудитория и на каких сайтах они могут доставлять свою контактную информацию. Допустим, вы хотите разослать уникальное предложение всем DJM страны. Портал dj.ru кажется самой популярной. На нем остановимся. В программе «Почта-экстрактор» кликаем «Поиск по сайту» и вводим название сайта dj.ru. Программа просканирует страницы сайта и извлечет все доступные имейлы. E Видите, нашлось несколько тысяч email-адресов, которые можно использовать для рассылок. Этот способ поиска наиболее эффективен, так как список email-ов получается очень целевым. А также можем кликнуть «Поиск по списку» и ввести список из нескольких подобных сайтов. Наибольшее количество email-ов найдется, если просто ввести ключевое слово. Программа извлечет email-адреса со всех сайтов, которые появятся в результатах поиска. Извлеченные имейлы e можно сохранить в буфер обмена, текстовый файл, Word или Excel. Также их можно передать в программу e-почта Verifier для проверки и действительности, или сразу в e-почта Mailer для немедленной отправки рассылки. Как видите, и e почта Экстрактор извлекает тысячи имейл e адресов в автоматическом режиме, позволяя вам заниматься более важными делами, продажами и работой с новыми клиентами. Нажмите кнопку Купить и станьте владельцем e-почты экстрактор сегодня.